Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Балкарова. Я врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра доктора Блюма в Испании. К нам обратилась молодая теннисистка из Литвы, которая занимается теннисом с 6 лет, и в настоящее время ее беспокоит проблема, характерная для данного вида спорта – это боли в поясничном отделе, которые усиливаются при игре в теннис. Известно, что Профессиональное занятие теннисом приводят к мышечно-суставному дисбалансу. Одни сегменты тела и мышечные группы слабее. Другие, более сильные, попадают в невыгодное положение и постоянно находятся под нагрузкой. Таким образом, в процессе тренировок слабые мышечные группы и сегменты продолжают отставать, а сильные накачиваются еще сильнее. Таким образом, мышечно суставной дисбаланс нарастает, со временем приводя к профессиональным хроническим усталостным заболеваниям. Цель первого этапа лечения восстановление биомеханического баланса, укрепление собственных глубоких мышц позвоночника, мышечной обвязки, тазобедренных суставов и подвздошно-крестовых сочленений. Hi, I'm, Angela. I'm from Lithuania. I've been playing tennis for eight years. I've been having my back problems for for a while now, uh, so that's why I decided to come here because I'm I saw that a lot of like professional tennis players been coming here, and I knew that it will it would like help me, so that's why I came here. Здравствуйте, меня зовут Вирга. Uh, я мама Эгле. Мы приехали из Литвы. Эгли занимается теннисом с шести лет, uh, и буквально всегда очень много им занималась. И ей три года назад начала болеть спина. Uh, тогда мы, конечно, ходили в Литве быть доктором, кинезотерапевтом делали все возможное, но нам ничто не помогло совсем. Мы уже где-то 5 или 7 лет назад знали о докторе, но как-то не решались сюда приезжать. Вот, и Ну, потому что еще Агли маленькая была, и, и так еще думали. Думали, что это ничего такого поможет что-нибудь кто-нибудь в Литве. Но как бы ничто ни, ни, и никто не помогло, так в этом году мы прямо за два дня. Решились приехать сюда, у тебя позвонила Елена, и за два дня мы купили билеты и приехали сюда. Мы сейчас здесь находимся три недели с 6 октября. Мы очень довольны, потому что даже эти три недели Арли помогло. Очень. Она очень себя хорошо чувствует. Доктор сегодня даже посмотрел ее походку, даже ее походка поменялась. Но ну, не знаю, думаю, что это точно не, не последний раз, когда мы сюда приезжаем, то есть потому что это видно все на глазах, как, как девочка меняется и все улучшается. И доктор сказал, сказал все проблемы, будем работать и дома, дал домашнее задание, что мы должны делать. So and as I said, doctor always watched my progress and, and then he told me what exercises should I do and uh, then he told me that I was doing something wrong in Lithuania, That's why my back like didn't heal. So uh, he told me that I can't do uh, abs exercises because like then it's worse for my back. Um, doctor himself is like really strict, but he knows everything that he's doing and I really liked like all his. Um, Like how he talks to people, в Литве мы как бы, когда искали проблему, мы ходили к докторам, мы делали МРТ, мы делали фотографии. Нам никто ничего не находил. То есть все думали, что это проблема нагрузок. Но практически год она уже не играет нормально в теннис. И вот когда доктор смотрел Эгли, он объяснил, в чем есть проблема. Где были ошибки, которые мы делали, которых ну, просто нельзя допускать совсем, и как бы я думаю, что многие этого не знают. Многие этого не знают, они не понимают, они делают, что они думают, что нужно так делать, а этого даже нельзя делать. Так вот, так из-за этого у нас только ухудшалось все, а не улучшалось. И мы это делали довольно давно и много раз и по всяким специалистам ездили. То есть мы не были только у одного доктора, у одного кинезотерапевта, мы их много имели. По всей Литве мы ездили. То есть, ну, уже брали доктора, которые работают со сборными. Так, и нам ничего не помогло. А, здесь доктор сразу сказал, сказал про те мышцы, которые а, как бы никогда не включаются сами по собой. С ними нужно работать. А, что делать, чтобы они включились. Какие упражнения. Каких нельзя совсем делать упражнений. Потому что есть даже и такие, которых строго нельзя делать. И... И мы дошли вот до того, что она узнала, какие мышцы она имеет. Потому что до этого она даже их не чувствовала и не знала, что это такое. Так вот, так, доктор все очень, очень красиво и все очень хорошо объяснил. Вот у доктора Блюма очень хорошая речь, когда он объясняет. То есть он, я ведь на русском не, не все выражения понимаю, но он, он, он может все объяснить так, чтобы я поняла, он покажет. Он ну взломает, не знаю, здесь, но все очень можно узнать и все э, очень просто есть. Yes. Well, today мне uh, uh, yes. um, so like, um, always told and Yep.